Здравствуйте, мир очередная черная лыжи на урский тесте фрирайд категория 120 мм до 120, от 120 до 20 И, конечно, безусловно, не узнать лыжи невозможно. Вы сейчас увидите в титрах, а я ее узнал ногами. И поехали они поподробнее. Ну, лыжа очень ярким характером, очень яркая в катании, очень яркая вообще во всем и. Я думаю, что если черную пленку содрать, она там яркая будет и в оформлении Но оформление меня никогда не беспокоило сильно, меня беспокоило только катание на лыжах Вот эта лыжа мне нравилась, в принципе всегда, всегда был ей доволен Хотя, если брать, опять-таки, ее а, вот именно как любят брать на форуме Вот расскажите, насколько она цепкая, расскажите, насколько она стабильна, оцените Вот у нее статистическая оценки Ну, там, я не знаю, наверное, выше семерки из десяти не поднимется ни одна оценка вот. Я думаю, даже может с 6 не поднимется Есть только один показатель, по которому она поднимается высоко Это общее ощущение от катания Там можно смело ставить девятку И то девятку только потому, что вдруг появится что-то лучше, чем это И тогда будет непонятно, как лыжу оценить адекватно. Да? В общем, по катанию лыжа склонна к короткому маневрированию за счет прогиба на То есть вы можете смело заваливать на носок. Он с очень большим, плавным и длинным рокером. Лыжа в любом снегу прогибается прекрасно и уходит в короткие маневры. Надо просто как бы не бояться и валиться на носок. А носок прогнется и лыжа уйдет. Вот. Задник при этом э Очень хорошо и качественно принимает Эстафиту прогиба носка Тоже прогибается хорошо вот, И выстреливает на новый поворот в конце старого, да, на смене поворотов, выстреливает прекрасно, динамично вот, лыжа очень маневренная, легко управляемая, то есть вот этот носок за счет рокера, за счет своей формы он входит в принципе в любом снегу, в любом, в любом вот в любой каши-малаш он входит в поворот и, и, эффективно, не надо ничего делать, да, задник, вот этот вот сочетание рокера, вот с этим, смещенным тейпом вот с этим, да, он реально очень маневренный вы можете заваливаться на носках Ехать на носах, ой, на задниках То есть вообще ничего не будет, нигде не клиниться, не цепляться Вот, при этом носок Сама лыжа мягкая и цепкость вся организована За счет середины, большие ракера, Середина в итоге маленькая, поэтому статистически Цепкость вроде невеликая, но зато Катание в любом скольжении, на любом склоне На любой трассе, даже на жесткой Оно очень комфортное, мягкое То есть вот лыжа, она очень, она очень четко Отыгрывает и рельеф вне трассы И жесткость на трассе и в итоге мы получаем такое действительно легкое, веселое поддонок стайл катания которое не требует высоких там, показателей техничности у райдера вот, и на этой лыже хорошо может кататься любой, там, человек, в принципе, который и недавно начал просто пробовать фрирайд, и, по большому счету, уже какой-то там даже какой-то эксперт, который вот просто, да, катается ради фана, ради удовольствия, ради разнообразия рельефа, который, там, не хочет, да, говорит, о, не, я вот туда не поеду, у меня там лыжи не пройду, или, там, ой, у меня там вот это там. Вот, лыжи всеядны абсолютно, то есть, прекрасно, стабильно работают на скорости на плоском ведении носок просто облизывает все и поглощает все вот эти вот удары которые могут быть на разбитухе Просто ложитесь на задник, фигачить у вас, носок встает, задник вас держит и идет. То есть лыжа прекрасная во всех отношениях, хотя я говорю, что если брать статистически все показатели, они не будут там запредельные. Но вот этот оверолл, то есть и общий итог по лыжам, он очень прекрасен. Ощущения, которые она оставляет после себя, после катания на ней, они великолепны. Они великолепны. Нареканий на лыжу нет, хочется они кататься еще еще. Да, наверное, это не лыжи там для соревнований, это не лыжи там для мочиловой, для съемок там, в каких то фильмах там вообще там. Хотя я знаю там парней, которые соревнования таких лыжек берут просто как орешки щелкают. То есть даже в этом ограничений нет. Прекрасная лыжа, легкая в катании, полная эмоций, полная фана. Вот если катаетесь ради фана, ради разнообразия, берите, не парьтесь, вообще не пожалеете. Все. Вся серия этих лыж, там, за редкими исключениями, меня безумно радовала всегда. Я считаю, что это лыжи, они офигенно достойны внимания, там, покупки большинству райдеров. То есть, если вы отбросите вот эти понты, там, что, типа, вот я там, великий фрирайдер, да, и как это я буду там кататься на лыжах, которые там формально можно назвать новичковые то вот лучший вариант, наверное один из лучших вариантов для вас то есть забейте, вы катаетесь не для понтов вы а катаетесь для себя, на своего внутреннего мира вот внутренний мир эти лыжи вот реально наполнят хорошими яркими красками и вы будете вот кататься и вспоминать потом не катание, как просто праздник. А не как там убитые ноги, уставшие колени, там все плохо, я такой как дурак, все уехали, я тошнюсь. Вот, все. Читайте подробнее на сайте, про них я напишу, чтобы не пропустить. И вовремя почитайте, подписывайтесь и ставьте лайки видео. И следите за обновлениями. Пока.